Всем привет, с вами Аква. В этом видео я бы хотел поговорить о полюбившейся многим теме, кормлении креветок. А именно, какие растительные корма можно давать креветкам, где их брать и как часто кормить. Для начала давайте я сразу расскажу о рационе питания. Если говорить об основном кормлении, не считая добавок, я кормлю креветок 2-3 раза в неделю, и этого более чем достаточно. Даже если вы не используете никакие минеральные добавки, добавки для цвета, микроорганизмы и так далее, не нужно кормить креветок чаще. Перекорм – это одна из основных проблем начинающих креветководов, от которых возникает большинство проблем. Идеальный вариант кормления, это в начале недели покормили белковой едой, ближе к концу недели покормили растительной едой. Можно добавить третье кормление мелким порошкообразным кормом, чтобы молот не голодала, и то в этом не всегда есть необходимость. Ну и количество корма необходимо кидать креветкам такое, которое они смогут съесть не более чем за час. Давайте перейдем к разновидностям растительных кормов, которыми можно кормить креветок. Микроводоросль спирулина. Я покупаю ее в таблетках. Очень нравится креветкам. Вид Витграсс. Это измельченные раскип пшеницы. Я покупал в порошкообразном виде, но порекомендовал бы так же, как и спирулину, покупать в таблетках. Просто в таком случае процесс камления становится легче и нагляднее. Маринга. Измельченные листья дерева маринга. Хлорелла. Еще одна разновидность очень питательной водоросли. Ну и еще один из вариантов, но далеко не последний, чем можно кормить креветок в растительный день, это сушеный шпинат, который перед кормлением нужно ошпарить в кипятке, чтобы листья размокли и начали тонуть. Также помимо шпината можно кормить креветок рапивой, листьями смородины, яблони, малины и так далее чуть ли не до бесконечности. Прелесть всех этих добавок в том, что ими можно как кормить креветок, так и укреплять собственное здоровье. Все вышеперечисленные корма достаточно легко найти. Продаются они в аптеках, магазинах здорового питания или просто можно заказать через маркетплейс. Причем в сравнении со специализированными растительными кормами для креветок стоят достаточно дешево. Давайте попробуем покормить креветок и посмотрим на их реакцию. Сегодня буду кормить креветок хлореллой. Вот как она выглядит, спрессована в таблетке. Отломаем кусочек и кинем креветкам. Уже через несколько секунд хлорелла привлекает внимание и начинает собирать перед собой креветок. А уже через минуту ее увлеченно поедает все стадо. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.